Найс, nice, блять, хоть что то Всем привет, дорогие друзья. Это человек Хеллстор, которого давно не было. Coin Flip. Сразу начинаем этот ролик. С ставки в 600 баксов. Все эти деньги у меня капают с ревки. Я миллионный раз вам это показывал. Поэтому, пацаны, это все с ревки. С Хеллстора капает реально норм. Огромное спасибо, что играете. Также. Также. Также, блять, ну и первый. Первый моментально луз, в принципе, дефолт. Все как обычно. Да, однако, это обычный ролик о том, как мы сливаем деньги на хелстер. Не, конечно, хотелось бы что-то поднять. Ну, не знаю, первый слив 600 баксов, это, конечно, не 1000, не 2. Вот хочется подождать интересные какие-то ставки. Бля, ну просто второй слив. Это, это пиздец. Очень крутой ролик сегодня, однако, будет. Я хочу подождать какие-нибудь интересные крутые ставки. А на Косарь на два косаря баксов. Тем более с нынешним курсом это вообще весело будет. Ну, будем рассчитывать хоть и какие-то вины. В общем, что хотел вам сказать. Ссылочка халявная будет в прикрепе. Мы третий раз проигрываем, блядь. Найс вообще. Короче, халявная ссылочка на сайт будет в прикрепе. Каждому новому пользователю Hell дает по 2 бакса на ставки. В данном случае 2 бакса это где-то, ну, наверное, рублей 200, а то и больше. Поэтому, пацаны, по 2 бакса халявных у вас есть. Ролик начался очень, очень достойно. Минус 600, минус 300, минус 200. Сейчас, скорее всего, будет минус 70. Это будет... Просто, бля. Говорите, да, о подкрутках ютуберам и тому подобное. И вот у меня один вопрос сейчас. Где эта подкрутка именно сейчас? Где, блин, она? Почему ее нет? Вопрос заключается только в этом. Просто good game well played, ничего не дропается. Ну, шикарно. Сейчас, если мы еще и здесь сольем, даже на... Ну, просто чекай. Если этот ролик будет исключительно посливом, будет реально весело. Я прям его назову. Слили все на Hellstory. Прекрасно. Где подкрутка ютуберам, о которой вы так любите? говорить? где она? Я этого не понимаю. Но хотя хотя бы 100 баксов можно забрать 100 баксов вин плес пожалуйста бля и и понеслась моча по трубам но ну, я не знаю у нас минус деньги можно ради интереса попробовать это все дело раскачать как-то хотя бы хотя бы ну вот так вот я не знаю нам нужно какой-то скин купить ну допустим на 400 баксов купить купили мы керамбит дефолт прям прямо за короче поехали Найс, nice! ну хоть что-то мы сегодня сделали в этой жизни, прекрасно, нет, до свидания, кстати, они обновили дизайн, они обновили немного дизайн, но до сих пор нету перевода в рубли, это прям печально. Продать 5200 на балансе, хоть что-то мы с тобой забрали Прогрузка, понятно, 58 баксов В общем, я сейчас буду ждать какую-нибудь интересную ставочку, чтобы, да, залететь Потому что, ну, по 85-58 неинтересно, интересно Хоть на апгрейдах мы залетели и круто Кстати, попутно играя на хелсторе, принимаешь участие в конкурсах Это круто, по крайней мере, самый дорогой розыгрыш Здесь розыгрыш недели, можно 240 бачей забрать, ну, вкусно В общем, не знаю, сейчас э, подождем каких-нибудь интересных ставок И хочется залететь во что-то хотя бы от косаря Ну, вот более-менее ставочка, 222 бакса Хотя, ну вот честно, обычно ставки поинтереснее. Вроде бы как, по моему иркутскому времени, уже 19.51, ну, по Москве считайте, да, минус 5 часов, ну, вроде бы как норм. Ставок нет. и сегодня четверг, блин, вроде бы. Ну, слушай, пошло. Просто нужно было залететь в апгрейды косарь баксов. Бля, я надеюсь, эта история ждет. Заходит, Все, плюс день, пожалуйста. Вот просто одна ставочка. Я лишь надеюсь на заход вот этой ставки в 1000 баксов. Это сейчас где-то, ну, больше даже 100 тысяч рублей. Бля, пожалуйста. Найс nice, нахуй Бля, мне просто нужна была одна ставка Не, на сегодня реально столько лузов, я не помню За все это время, блять Охуенно Охуенно У нас 3 700 остается Сейчас не знаю, как бэкать сумму Я в миллион раз говорю ролик рекламный Да, мне также за них платят Но деньги реально мои То есть все, что я проигрываю, мне уже никто возвращать не будет ну и, блядь, и не соберется, нахуй ничего не возвращать. Давай зайдем в инвентарь, посмотрим, что хоть сейчас есть. Выбрать все, продать 400 баксов. Блядь, 4К баксов у нас остается. Вроде давно не было роликов по хеллстору, нафармили бали, накопили, блядь. И такой пиздец происходит. Хорошо, ну, бля, я не знаю, давай пробуем какую-нибудь ставочку. Ставочку, точнее, апгрейд сделать с фейда до Marble фейда. Все, с фейда да, до... до чего, блядь? Ну, до Marble фейда давай. 45% попробуем. Найс, nice, блядь, хоть что-то, я честно Я в это не верил, хоть так Хоть так и на том спасибо Прекрасно, Marble Fate у нас уже за косарь есть Ну хоть что-то, я честно, так, подожди, тут что-то Интересное, 300 баксов, да, это блустил, Steel, Steel, все правильно Фух, ну вот сейчас уже годно, вот сейчас Прям хорошо, я очень сильно Очкнул за эту тему, конечно, что Блин, ну там реально огромный апгрейд был, такой не огромный А дорогой, прям очень дорогой, как сказал бы Наш дорогой экстрим, ну вот Бля, коинфлипы, они сегодня просто Не заходят, ну вот единственное спасибо Хоть блин Marble Fade зашел, хоть как-то настроение подняло. Ребят, также хочу вам в 150-59-38 раз. Спасибо сказать за то, что вы ставите лайки. Реально, сейчас поддержка чувствуется с вашей стороны. И блин, пока сорю лайков набираем. И я сосу пенис. Ну, как обычно, в принципе. И по косарю больше косаря и утром. Сосу пенис. Ну, я обычно захожу утром смотреть, как зашел ролик. Ну, там, типа, тысяча плюс лайков. И новые подписки. Ребят, реально, спасибо. Вы крутые, вы поддерживаете абсолютно каждый мой ролик. Ну, я реально вам просто респектую за это. Это реально круто. Вы, вы офигенные, блядь. Ну, я не знаю, что сегодня за фигня составками, а может и стоит на апгрейды лететь. Потому что ну, просто какой-то пиздец происходит. Даже по итогу, смотри, у нас Marble Fate. Ну, типа, 1000... Тысяча... Ну, это хуйня какая-то. Нужно, походу, залетать в апгрейды. Кстати, как обычно, по традиции, Ждем 5 секунд, пока все не прожмут лайк. Я каждый ролик делаю по типа, время ожидания своеобразно, чтобы все лайк прожали. Поэтому ну ждем 5 секунд. Сейчас давай 5. Четыре. Три. Вот, ну, просто сейчас поставь, обнови, обнови страницу. Там, может, сто, может, пятьсот, а может, и тысяча будет. В зависимости от того, в какое время ты смотришь ролик. Ну, надеюсь, что уже пятьсот. Если ты все обновил, поставил, можно продолжать. Надеюсь исключительно на, на твою совесть. Нажимаем продать. Четыре четыреста. Кэш хреново. Ну, подождем что-нибудь интересное. Все-таки хочется флюп еще хотя бы один от косаря. Ребят, прошло, наверное, минут, ну, десять. И интересного ничего нет. Тем временем у нас просто лютейший минус. Хотя бы сейчас за любую возможность стараюсь ухватиться хотя бы ухват 38 баксов. Но сегодня по coin флипа прям реально какая-то жопа. Оно вообще не заходит. Если сейчас мы еще так три батла проиграем, ну, наверное, есть смысл идти. Ну просто, блядь, какой-то пиздец. И, наверное, есть смысл идти в апгрейд, но, блять, коин флипа, по крайней мере, прям вообще не идут. Я попробую еще ставки 2 залететь. Если не будут, будем бэкать баланс на апгрейдах. Ну, потому что, бля, флипа у, у меня сегодня не заходит. И вот еще раз вопрос: где, блядь, подкрутка ютуберам, о которой вы так долго мне говорите? Где она, блять? Я не понимаю этого. Ну короче, сейчас будем залетать в апгрейды, попробуем еще. Да, все-таки флипа интересных дождаться. Из интересного 333 бакса Падение кара, бля, как же он пустанулся Я помню времена, когда он стоил не так много Как сейчас, напиши в комментарии Если ты тоже помнишь эти времена, такой своеобразный Байт на комменты, короче, 3 секунды Падение кара, минимально поношенная, 333 доллара, если Ну ладно, хоть что-то мы сегодня выиграли И в принципе, тут нормально 300 баксов, минимально поношенные Падение кара плюс мои скинчики 660 баксов, короче, еще один коинфлип Как и обещал, в общем, 3 коинфлипа И, и, и, и, и уже дальше если не зайдет, пойдем в апгрейдер Короче, ждем Ребят поймали, 1185 долларов, поехали Просто залетаем, фейт прямо с завода Бабочка, бля, если эта херня не зайдет У нас 3000 долларов, ну нужно будет Хотя бы до 7 бастанутся какими-то Не знаю, манипуляциями на апгрейдере Хотя у нас 2 апгрейда зашло, бля, сейчас страшно Блять, просто Ну это пизда, вот сколько сегодня заходило Блять, сколько мы сегодня Залетали в эти ебучие коинфлипы Сука, ну это какой-то пиздец Это реально пиздец, и причем тот же Самый тип, которому я въебал Ставку, также что-то по-моему на косарь Две триста долларов, блять, хоть что-то Не, нахуй, если, ну блять, если оно сейчас не заходит Это просто будет жопа, блять, драгон лор Бля, ну не, это, это очко, реально уже Ну просто обидно, блять, сколько коинфлипов Заходит, ну точнее, во сколько Коинфлипов мы сегодня залетали, и нихуя и заебись, блядь Какой же это кайф, просто Какой же нахуй это кайф, если сейчас оно Ну я, блядь, пробуем вой, хули на минималке Просто минус 6 тысяч Баксов, блядь, в нынешней тем более Обстановке, вообще охуенно, просто Кайф нахуй, ну не, блядь, все-таки с вами Погорячились, че, ну, до До вот так, блядь, ДЛ еще раз еще раз нахуй, если не заходит, это пиздец 6 тысяч баксов, блять, недостаточно средств, дожили А почему недостаточно, когда у меня 1800, я немного не понимаю Эээ, Купить Эээ, Прикольно А че чё, чё за прикол, че за рофу, почему я не могу купить скины? Что за хуйня? Недостаточно денег на балансе купить Все, заебись, апгрейд Если эта хуйня не заходит, ну это просто ГВП, нахуй забейте Бля, ясно, я в пизду, короче